Лена. Итак, замечательно, с вами Елена Евсеенко. И тема моей презентации это, конечно же, маркетинг фонда взаимопомощи Vold Money. И сейчас я сделаю демонстрацию экрана. И мы на примере моего личного кабинета будем разбирать с вами маркетинг. Итак, виден ли мой экран? Пожалуйста, поставьте двоечки. Активнее, активнее, активнее. Как виден мой экран? Итак, Руслан, Вера, все замечательно. Я перехожу к свой личный кабинет. Итак, первое, что должен сделать любой партнер нашего фонда, это обязательно заполнить свой профиль. У нас с вами бизнес полностью управляемый. И как мы будем иметь настрой на свой бизнес, так и бизнес будет относиться именно к нам. Поэтому обязательно, первое, что вы должны сделать, это обязательно установить фотографию в своем профиле, выберите файл и нажмите «Сохранить». Следующее действие. Обязательно поставьте свой скайп, укажите свой номер телефона, потому что бизнес должен быть всегда взаимовыгодным. Вы всегда должны быть на связи со своим спонсором, вы должны быть на связи со своими лично приглашенными партнерами. И все ваши люди будут видеть в своем кабинете – номер телефона своего спонсора, также ваш скайп, и это будет очень удобно. И вы же, в свою очередь, в разделе «Партнеры» также будете видеть контактные данные своих партнеров. Далее следующее действие. Что нужно сделать? обязательно выбрать, на какой площадке вы будете работать. И следующее действие – это пополнить баланс своего кабинета. Начну с того, что мы работаем с платежными системами Perfect и Power. Это очень удобно. Выбираете платежную систему, вписываете сумму в рублях и нажимаете «Пополнить». На ваш баланс денежки начислятся уже в рублях. Это очень удобно. Если же у вас, либо у ваших партнеров денежные средства находятся на карте Сбербанка, на Яндекс, на Киви, никаких проблем в этом нет. Можно войти в наш бизнес с помощью внутреннего перевода. Своему спонсору говорите, что вот мне будет удобнее пополнить, к примеру, со Сбербанка. Пожалуйста, можно переводить мне денежные средства. Либо вашему спонсору, если у, вас, у вашего спонсора на балансе есть денежные средства, можно сразу перевести нашей администрации. И мы начислим вам через внутренний перевод. Посмотрите, как это делается очень легко. Перевод средств. Это очень важная функция, когда есть в кабинете. И дает безграничные возможности и пополнять кабинет, и выводить денежные средства. Это на самом деле очень круто. Итак, человек отправляет на карту Сбербанка, мы со своего кабинета, как видите, вот история переводов вот таким вот образом начисляем людям на кабинеты. Поверьте, это круто, это быстро и это удобно. Следующее действие. Мы с вами должны все-таки определиться, на какой площадке мы будем работать. На данный период времени вновь пришедшим партнерам работа будет вот, действительно в одно удовольствие. Когда я начинала работать в фонде, у нас была одна единая площадка World Money. Потом добавлялись и другие площадки по очереди. А сейчас для любого новичка очень удобно начинать именно с площадки Golden Ring Mini. Почему? Я сейчас до вас донесу. Вот смотрите, вам не надо смотреть на площадки, которые находятся у вас в вашем личном кабинете, потому что начав движение именно с этой программы, вы автоматически перейдете на площадку Golden Ring. Это наше с вами золотое кольцо, где доходы реально очень серьезные. По пути вы будете зарабатывать на клеверах. У нас два клевера. Есть клевер мини и есть клевер. Там абсолютно одинаков маркетинг, и вам не надо отзывать туда людей. Это будет ваш стабильный пассивный доход. Далее. С Golden Ринга вы в любом случае попадаете на Волт и туда идет целых 10 клонов. В первый стол Волт и один сразу в четвертый. У кого есть эта площадка, представьте, какая помощь будет вам и вашей структуре. То же самое касается и площадки Пэйдэй. Туда полетит 50 клонов только в вашу структуру. Представляете, какой там будет ураган. Поэтому логично начинать и двигаться всем нашим партнерам в одном направлении и работать именно на площадке Golden Ring Mini. Вход на эту площадку составляет, давайте посмотрим. Итак, вход на эту площадку составляет 2000 на удвоитель. Но у нас есть такая категория людей, которые говорит, я хочу сократить количество приглашаемых людей, я хочу двигаться с меньшим количеством людей. У вас есть такая возможность, не активировав удвоитель, сразу входить в 100 Golden Ring Mini 2, ценой 4000 рублей. Неактивно покупка только на Golden Ring Mini 3. Почему? Я тоже вам объясню. Потому что если люди стали заходить на Golden Ring Mini 3 за 8000 рублей, они бы лишили себя доходов по клеверу мини, клевер, клевер мини, а там тоже идут и линейные, и реферальные начисления. И начисляются они на втором столе Golden ринга, как только на второе место в нижнем ряду к вам встает партнер, к вашим партнерам. Там три уровня линейных реферальных начислений. Давайте посмотрим, как выглядят наши клевера. Это вот такой красивый лепесточек клевера. И на клеверы идут вот такие вот линейные и реферальные начисления. Заметьте, это ваш стабильный будет пассивный доход. 250, 500, 500, 250. Ну, собственно, хорошие доходы, согласитесь. Тем более вы туда людей не зовете, они вам просто начисляются. Что касается клевера мини, здесь у нас доходы получаются. Также начисляются, но это мини-клеер. 50, 25, 25, 50, 50. Небольшие, но тоже приятно, согласитесь, деньги. Итак, возвращаемся, Golden Ring Mini. Вот, перед вами вся, собственно, ваша рабочая панель. Это удвоитель и два семиместных стола. Все перед глазами, все очень удобно. Вы можете полностью здесь просматривать свою структуру. Есть поисковик, вы можете вбивать логин, свой, своих партнеров, все видно. Это очень удобно. Но есть такая категория людей, которая наоборот говорит, мне все нравится, но я столько денег уже потерял в интернете, я уже всего боюсь. У меня нету денежных средств. Для той категории людей у нас есть площадка «Бэхом». Давайте на нее посмотрим, что же это за площадка. Это всего два стола. Два управляемых стола. Вход составляет всего-навсего 500 и 1000. Как вы видите, у нас открыт вход на все столы. Ну, здесь, конечно, более разумно входить на один стол 500 рублей. И давайте с вами разберем этот маркетинг, чтобы вы понимали, что на вашем-то пути ведь тоже могут встречаться такие люди. И гораздо умнее и целесообразнее использовать партнеров и работать с одними и теми же людьми на двух этих площадках. И поверьте, вы будете и там доходы получать, и здесь – Давайте с вами разберем этот маркетинг. Итак, вы активировались на 500 рублей. Вы видите себя наверху, под вами три пустых места. И это у вас один кабинет. Никаких новых регистраций, никаких дополнительных кабинетов делать не нужно. Просто нажали Home и купили за 500 рублей. Все. Пригласили первого партнера. Вам 500 рублей пойдет на баланс накопительный. А второй человек, он вам даст 500 рублей на баланс для вывода. Вы, конечно же, можете их вывести. это ваше полное право. Но что я рекомендую, один единственный раз нажмите на третье место, поставьте такую коричневую бронь и купите себе собственный клон. Как только вы это сделаете, вы переходите сразу во второй стол, а под вашим-то клоном вновь три пустых места и вы имеете возможность далее приглашать людей. А первая линия у нас безгранична. Вы можете хоть сколько людей приглашать. Смотрите, что будет происходить. Вы проработаете, далее на свой купленный клон. Ваши люди работают сами на себя, вы, естественно, их не бросаете. Вы им помогаете, работаете с их людьми и также своих людей ставите под собственный клон. Поставили следующего человека, 500 рублей к вам упало на баланс для вывода. Пусть полежат немножко. Следующего человека поставили. Ваш собственный клон придет к вам на второй стол. Под вашим-то клоном опять будет три пустых места. И вы получаете 500 рублей на баланс для вывода. И у вас вновь открывается первый стол. Это плюс еще 500 рублей. То есть уже 1000 у вас лежит. Ваш первый человек, два, пригласил, купил клона. Он к вам пришел, а вы еще тысячу получили. Все, у вас уже есть две тысячи для покупки Golden Ring Mini. Согласитесь, это очень удобно. А главное, что все ваши люди, они к вам привязаны в разделе «Партнеры» по реферальной ссылке. И все они следом за вами перейдут уже на площадку Golden Ring Mini. Второй человек – Два человека пригласил, купил клон, пришел к вам. Тысячу рублей уже вам на баланс для вывода. Эти деньги уже забирайте, это ваша зарплата. А далее, смотрите, что будет происходить интересно. Неважно, к первому, ко второму на ваш клон, кто более активен. Только придет первый человек, он тоже получает 500 рублей и возвращается по вашей же броне к вам в первый стол. То есть эти же люди всегда к вам вернутся и вновь пришедшие станут. Новичка пригласили, либо второй пришел. Вам 500 рублей на баланс для вывода. Это ваши доходы. Еще один пришел, вы идете к себе под собственный клон. И уже опять получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Согласитесь, это вообще круто. То есть получается, вы будете крутиться в двух этих столах. Доход эта площадка приносит за каждый круг 3000 рублей. 500 рублей на вывод, 500, тысяча и тысяча, три тысячи рублей всегда будут ваши. Идем далее. Мы же с вами работаем активно на площадке Golden Ring Mini. Наша с вами цель – прийти к серьезным деньгам. Итак, не будем рассматривать удвоитель. Так, извиняюсь, сейчас я выключу. Не будем рассматривать удвоитель, потому что там все понятно. Пришло два человека, и вы автоматически перешли во второй стол. Мы с вами лучше разберем, как же работают наши семиместные столы. Обратите внимание, ведь людей-то сюда нужно не так уж и много. А сравнительно намного меньше, чем в других семиместных столах. Почему я вам сейчас объясню? Сейчас, извиняюсь, я тут в трех Так, рассматриваем варианты. Сейчас порисуем, и все мы с вами поймем, во всем разберемся. Итак, к нам приходит первый человек. Неважно, сразу он покупает за 4000 рублей, либо под него в удвоителе встало также два человека, и он перешел. Следующего партнера у вас есть право выбора, либо в нижний ряд, либо в свое плечо. Сразу вам хочу открыть такой секрет. Если к вам приходит активный партнер, поставьте бронь в плечо, чтобы он закрыл вам два нижних ряда. Если же к вам идет человек, который ну, работает, но как бы вот так вот, поставьте его в нижний ряд, чтобы помогать друг другу. Поставили вот сюда его в нижний ряд. А от вас у нас в каждом столе так работает, что идет реинвест, в этот же стол. И по броне вашего спонсора вы можете встать в свое плечо. Всегда будьте на связи со спонсором. И каждый спонсор, поверьте мне, он заинтересован в вашем продвижении. Он всегда пойдет к вам навстречу и поставит для вас бронь. Далее что делать? Третий человек поставьте под второго. Вы и второму помогаете, и первому поможете, и в то же время вы поможете сами себе. Потому что вы это бронь для первого тоже поставите ему в плечо, а для вас это второе место в вашем верхнем месте. И что получается? Первый встает во второй, получается, во второе место для вашего первого, и вы тут же получаете 3,700 на баланс для вывода. Согласитесь, какая здесь взаимовыгода. Далее, что будет происходить? Третьего человека, а четвертого человека вы ставите в плечо, в себе получается ко второму уже месту. И тут же этот же четвертый занимает вам третье место в нижнем ряду. То есть опять же взаимовыгода какая. А вот пятого под четвертого, а спонсор вам опять бронь поставит. И увы уже вот так вот три раза будете стоять. Три ваших места, а вы-то всего один раз денежки-то внесли в систему. Все ваши места, это ваши реинвесты, которые будут двигаться следом за вами, слушаются ваших броней, а самое главное, денежки вам будут приносить. А куда же поставить шестого человека? Да под пятого ставите, а вы в свою очередь бронь поставите, опять же, для четвертого. И он встает тоже к себе в плечо. И получается, что вы уже второй раз зарабатываете 3 700. Отработала первая, отработала вторая, у вас третье, опять же на подходях. Понимаете, вы постоянно теперь будете крутиться в этом столе и зарабатывать денежные средства. И еще обратите внимание, ведь вы и все ваши партнеры получат по 3 700, а 300 рублей все уходят на мини. Вот оттуда-то и идут вам начисления, Ваш стабильный пассивный доход по клеверу. Представляете, как это все грамотно сделано. Далее вы и все ваши партнеры, все ваши клоны, ваши реинвесты будут слушаться вас и переходить именно на Golden Ring Mini 3. Посмотрите, как это удобно. Как это все закрывается. Все видно, все можно просмотреть, кто кем закрывался, как это все управляется. Это настолько интересно. Итак, давайте с вами будем рисовать. Ведь здесь тоже вы сами управляете своим бизнесом, и вы сами расставляете брони. Давайте не будем сейчас рисовать, как это все будет вставать, потому что я вам уже все это порисовала на втором столе. Здесь мы просто с вами разберем вот именно нижний ряд. Потому что плечи, они всегда как бы приносят доход именно человеку, который стоит выше по уровню. А нижний ряд, то, что нам с вами причитается. Итак, первый встал. От нас идет реинвест в этот же стоп. Он может стать в нижний, он может стать в плечо, он может перемешаться со структурой. Вы сами со своим спонсором будете это регулировать. Бизнес должен быть всегда взаимовыгодным. Второй человек, неважно, сюда мы его поставили, вот так встал, либо он сразу сюда встал. Но это второй партнер, который вам принесет сразу тысячу на вывод, 3000 пойдет на покупку именно клевера, чтобы вы также имели возможность получать еще и по клеверу линейный реферальный до третьего уровня в глубину. 4000, оно идет в накопление. Они прибавятся к третьему и четвертому человеку, потому что каждое это место вам дает по 8000. Вот и считайте 8 и прибавьте 8, 16 и плюс 4 вы автоматически переходите на площадку Golden Ring. Следом за вами туда пойдут все ваши клоны. Вы будете давать им направление. Туда пойдут все ваши партнеры. Вы будете давать им направление. То есть вы реально управляете своим бизнесом. А самое главное, что вы постоянно будете крутиться и в третьем столе, и во втором столе. И вы постоянно и регулярно будете получать э, линейные реферальные по калиберам. Посмотрите, насколько все это круто. Это же очень удобно, работая по одной площадке, зарабатывать по несколько видов доходов. Итак, мы переходим на площадку Golden Ring. Что мы перед собой видим? Три стола, вся наша рабочая панель. Вот чем я обожаю наш личный кабинет, то, что все здесь видно, все здесь управляемо, все доступно, все понятно. А самое главное, что у нас есть? Нам очень легко сделать здесь презентации для новичков. Достаточно нажать на кнопочку «Маркетинг», обратите внимание, и нажать на слайд. Мы видим перед собой слайд каждой площадки. Это есть буквально на каждой площадке. Такая кнопочка «Маркетинг». Нажимаем на слайд, можете нажать на видео просмотреть, можете по слайду. Можете показывать презентацию по вашим, собственно, столам. Можно по слайду. Давайте порисуем. Итак, рисуем по слайду. Неважно, у нас тоже открыт, открыт вход. Можно сразу зайти на 20 тысяч рублей. Можно перейти с Golden Ring Mini. Вы будете видеть себя наверху, а под вами, собственно, 6 пустых мест. Вот в любом, любом проекте, где есть 7-местные столы, всегда нужно закрыть, пригласить шесть партнеров, чтобы или два по два, или шесть человек, ну в общем-то шесть бизнес мест, чтобы для того, чтобы вы могли перейти на следующий стол и получить какой-либо доход. Давайте посчитаем, сколько у нас нужно для этого людей. Первый встает, встает второй человек, второй, вы идете в этот же стол. Представьте, уже у вас два, места закрытых три. Вы ставите третьего человека. Ваш первый приходит вот сюда по вашей броне. Вы получаете уже 20 тысяч рублей. Всего три человека. Далее, четвертый ставится. По четвертого пятый. Вы, опять же, перепрыгиваете сюда. У вас всего сейчас пять человек. Вы заработали 20 тысяч и плюс у ваших людей, ведь по одному человеку уже стоит в матрице. Это же вообще круто. А теперь улыбнитесь. Встает всего один человек. Четвертый встает сам к себе в плечо, а для вашего реинвеста это получается закрытие второго места. Да вы опять получаете 20 тысяч рублей. Представьте, в вашей общей структуре командной всего шесть партнеров – у вас уже 40 тысяч лежит в кармане. И плюс вы уже во втором столе. Остается тогда заполнять немножечко все ваши реинвесты. Все ваши люди, они идут по вашим броням к вам же во второй стол. И вы продолжаете крутиться в первом. Вы продолжаете заполнять уже второй стол. Вы пришли, третий встал, ваш человек встал первый. Вы опять получили 20 а 20 приплюсуется к третьему и четвертому. Берется, получается сумма 100 тысяч рублей. И вы идете в последний, третий блок заключительный. Встает первый, встает второй. А вы опять можете встать вот сюда, в свое же плечо. Третий встал первый, пришел. Вы заинтересованы первого в плечо поставить, потому что вы 80 зарабатываете. А от вас 10 клонов в в первый, один сразу в четвертый стол и 50 на площадку в ПАД, в помощь вашей же структуре. Они не улетят наверх, они не улетят мимо, а именно к вам в вашу структуру. Третий человек, вам 100, четвертый вам 100. И на этом не заключен через ваши доходы, они только начинаются, потому что я сейчас перейду в свой личный кабинет и покажу. Как же на самом деле, вот на примере моего кабинета, все это происходит. Вот сколько у меня закрытых первых столов Голден Ринга. Давайте поджмем на первый стол. ведь Здесь все видно. Нажмем на второй. Вот, под, вот, вот два моих личника. Давайте на примере а, вот этой матрицы мы с вами и порисуем. Ко мне встала моя Светлана. Далее. Мне приходит мой партнер. Я знаю, что партнер активный. Я ставлю его в плечо. Здесь все, понимаете, все будет зависеть именно от ваших броней. Это настолько круто. Далее, к примеру, приходит второе место Светланы. Оно может прийти также с Golden Ring Mini. И что будет происходить? От меня, к примеру, полетел ренвест. Он может стать в соседнюю матрицу, то есть перемешаться со структурой. Это очень удобно на самом деле. Третьего человека куда можно поставить? Под второго или под Светланин клон. А Светлана тоже может пойти ренвест. И я могу его поставить по своей броне не только. Я могу его вот сюда поставить, чтобы Светлана получила 20 тысяч рублей. Понимаете? То есть даже вот таким образом можно работать. Следующий мой приходит клон 18. й Он ведь тоже может прийти с Golden Ring мини, получая 20 тысяч рублей. Следующий человек встает. Маринин. Под Марину, под Лену ставится человек. И Марина встает сюда. Представляете, насколько вообще это круто? То есть по факту это здесь получается, сколько у нас людей. Я, Света, Марина и Лена. Все. Стол закрыт. А давайте с вами разберем, как же работает второй стол. Тоже. Посмотрите, какая расстановка. Получается, я, Марина, Света и также перелив от нашей администрации. Фактически нас здесь один, два, три, четыре человека. Все. И каждый раз отработала место, 20 получила, ушло в третий. Следующее место. Посмотрите, тоже так же работает. Посмотрите, насколько все это вообще интересно. Сколько нас тут вообще людей? Два. Два человека закрыло себе местный стол. А почему это произошло? Вы думаете, мы столько мест здесь покупали? Нет. Каждый сделал по единому вложению. По единому вложению. А все остальное, это наши инвесты сюда пришли. Вот представьте, насколько все это круто. А теперь третий стол разберем. Как он работает? Пришел первый человек. А от меня пришел реинвест. Пришел второй человек. Я 80 на баланс, и у вас то же самое. 80 на баланс. 10 реинвестов полетело на площадку World Money, и один клон полетел сразу в четвертый. И 50 на площадку Payday. Многие люди с моей структуры, естественно, получили переливы. Следующий приходит 100 тысяч на баланс. Следующий 100 тысяч на баланс. А у нас реинвест это в этот же стол. У нас даже голова не болит, куда ставить следующих людей. Потому что мы всегда все наверху. Пришел человек, реинвесты полетели. Следующий пришел, 80. Следующий, 100 тысяч на баланс. Вот сюда встанет человек, Марина вот сюда встает, тут вот бронь стоит, 100 тысяч на баланс. И вот так будет до бесконечности. И мой вам чисто человеческий совет – активируйте, у кого еще не активирована площадка Golden Ring Mini, начинайте движение, постройте свой бизнес, придите к финансовой независимости. Хватит уже а, жить и надеяться, давайте завтра, завтра, завтра откладывать свое движение. Не надо, не надо, иди и активируй площадку. Начинайте движение, несите эту информацию массу. Вы поймите, что ни разу, никогда в интернете таким образом семиместные столы не работали. Еще никогда не было так легко зарабатывать серьезные деньги. Я работаю в этом фонде один год. Вот реально один год. Нашему фонду 7 декабря было ровно год. Я зашла сюда сразу на старте. И я ни одного дня не пожалела, что я начала здесь работу. Скажите, где можно за год заработать 2,5 миллиона? Ну, покажите мне хоть один проект. Покажите, что вот я такой крутой, я вот там работаю, там-то, там-то и имею вот такие вот серьезные доходы. Да ни один из вас не покажет. Единственное, что я хочу сказать, я работаю только в этом фонде, только здесь. Я даже не рассматриваю никакие предложения, потому что я... Не вижу ничего круче. Естественно, когда выходят новые проекты, для сравнения, я смотрю, я смотрю маркетинг. Но, честное слово, мне даже дико становится, как вообще люди могут в это верить, как вообще люди могут там работать. Не условий, бизнес неуправляемый. Многие говорят, ой, здесь брони надо ставить, ой, тут думать надо. Хорошо, не думай, не строй свой бизнес, надейся на чужого дядя, только знай, Дядя работает на свой карман, а не на ваш. И все системы неуправляемые, они настроены таким образом, чтобы администрация зарабатывала денежки. А наша администрация, она работает вместе с нами. У них точно такой же кабинет. И у нас все 100% сеть. понимаете, все 100%. Все распределяется между людьми. Поэтому всегда нужно понимать и действовать, и оценивать обстановку. Не надо думать, что кто-то за вас будет строить у вас бизнес. Мы никому не нужны с вами. Абсолютно. Ни государству, ни партнерам. Да ну никто никому не нужен. Каждый должен бороться за свою судьбу, за свою семью. И иногда это, наверное, звучит не совсем красиво, но это правда. Спонсор всегда будет помогать своим активным партнерам кто действительно старается работать. Поэтому позвоните всегда своему спонсору. И всегда я это говорю. У человека рабочего первая линия безгранична. И он не может реально позвонить всех своих лично приглашенных партнеров И не должен он этого делать. А вот партнер он должен звонить своему спонсору, потому что спонсор у него один. Любите спонсора, идите к нему навстречу, потому что он всегда вам протянет руку. Мы должны с вами бизнес реально строить, понимаете, реально. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, позвоните. Я всегда буду рада ответить на все ваши вопросы. Если даже меня нет, я же тоже обычный человек, я бывает и в магазин хожу. Я приду, я увижу пропущенный, я обязательно вам перезвоню. Кто со мной работает, те уже партнеры знают, что я всегда на связи. Все, что зависит от меня, я сделаю. Ну и вы должны тоже что-то сделать для своего бизнеса. Самое главное, несите эту информацию массы, рассказывайте о наших площадках, говорите, какие преимущества на нашей площадке Golden Ring. И умный человек, он всегда это оценит, он увидит здесь деньги, понимаете? Потому что реально таких денег, как заработать в нашем фонде взаимопомощи, вы не сможете в других проектах. Итак, всем вам я сейчас хочу пожелать здоровья, это самое сейчас главное, актуальное в наше время, надежных партнеров, удачи, успеха, всего-всего самого хорошего, всех благ. Если только у вас возникают вопросы, не стесняйтесь, звоните мне в личку, я буду рада ответить на все ваши вопросы. Все, с вами была Елена Евсеенко, всем пока-пока.